Сегодня, 20 января, в отеле «Орион» объединение юридических лиц Ассоциация креативных индустрий провело пресс-завтрак для представителей местных международных СМИ по прогрессу создания специального налогового режима для креативных индустрий Кыргызстана. Председатель данной ассоциации выступил с презентацией механизмы работы дирекции парка креативных индустрий. Парк креативных индустрий – это объемная идея она требует принятия ряда законодательных изменений и постановлений правительства и нужно было зафиксировать вот где мы сейчас находимся нужно было пригласить сюда представителей государства которые отвечают за это чтобы они прокомментировали и сказали на какой стадии они находятся это как бы всем так ну как бы этот срез он всем помогает немножко встряхнуться вспомнить что парк аттенхенской индустрии это важно привлечь внимание вот, Предзавтрак вот. прошел с участием партнеров из администрации президента Джоорг Кенеша, Министерства экономики и коммерции Кыргызстана и программы по поддержке инновационной политики, финансируемой ЮКЭД. По словам депутата Марлена Маматалиева, в настоящее время закон о парке креативных индустрий подписан. Подзаконные акты и положения, разработанные для запуска работы дирекции парка креативных индустрий, должны быть как можно скорее приняты соответствующими государственными органами страны. Мы говорим о том, что они будут платить подоходный налог не 10%, а 5%. Мы говорим о том, что сосуд -то они будут платить не 27,5%, а будут 12%. И мы говорим, что налог с продаж у них будет 0,5%. Но поэтапно она будет подниматься, но не сразу. Это позволит нам выйти из стены именно тех людей, которые заняты в этой отрасли. Это позволит объединиться этих людей в этой отрасли, и это позволит работать людей в этой отрасли вместе и принимать заказы, если надо, то с других стран, и также показывать, что у нас страна, которая развивается этим путем, и мы можем спокойно выходить на рынок международной арены. В ходе мероприятий участники смогли получить информацию по прогрессу реализации закона о парке креативных индустрий и обсудить дальнейшие шаги по его реализации. На самом деле ассоциация давно работает. Вынашиваем идею о создании такого льготного режима, как парк. Тоже давно с государством общаемся. Очень колоссальная большая работа проделана и проделывается. И предстоит еще, да, как бы, чтобы все, все случилось и получилось. Поэтому мы верим, и мы начали создавать вот такие мероприятия, чтобы народ знал, чтобы ассоциация расширялась, членов больше появлялось, и креативщики, самое главное, джаратманы понимали, что это просто какой-то прекрасный, прекрасный режим который позволит развивать их бизнес. Мне как блогеру, который часто коллаборирует со многими именно подразделами в креативной индустрии, в ассоциации креативных индустрий, очень приятно, что такие встречи проводятся, что зовут и СМИ, и нас. Мне, допустим, после встречи очень захотелось пойти в эту ассоциацию, добавиться 101 первым человеком. Я верю. Я верю, что у Кыргызстана получится не только в спортивной деятельности, там, политической деятельности показать себя на мировой арене, но и быть самым успешным и лучшим примером именно с парком креативных индустрий. Парк креативных индустрий предполагает вообще строить открытый бизнес, то есть для предпринимателя это да, облегчение по налоговой части для государства, это возможность увидеть вообще в целом потенциал этой индустрии, поскольку э, все предприниматели, члены э, будущего парка креативного индустрии должны открыто показывать всю информацию, всю, всю выручку, э, все состояние компании. Вот. Я думаю, это в целом хороший прецедент не только в рамках страны, но и по всему миру, потому что э, такой режим, такой парк создается впервые в мире. Если ты хочешь творить, ты это сделаешь в идеале, в идеале, когда у тебя есть господдержка, потому что это налоговый режим. Что он тебе дает? Он тебе дает чувство спокойствия, что ты сотворил да, сотворил свое детище. Ты можешь получить признание, да, признание и денежные аплодисменты. Да, денежные. И, конечно, это дает чувство тебе больше безопасности я с удовольствием я вообще последнее время задумался как нам можно будет вот зарегистрироваться чтобы оплачивать налоги в принципе я я думаю что наша сфера зарабатываемость хорошая я не, не думаю что мы очень по сравнению с какими-то компаниями фирмами мы не такие гиганты но как частный сектор как фрилансер предприниматель мы я думаю зарабатываем в принципе, хорошо на уровне Кыргызстана. Да, поэтому это будет хорошо, если мы будем оплачивать налоги хоть таким путем. Проект реализуется частично на средства программы малых грантов для выпускников обменных программ, финансируемых правительством США.